Алина, ты уроки сделала? Да. Давай с тобой, я тебе защукачу, а -а -а. с тобой. Хочешь поиграем в челлендж? Давай. Знаешь какой? Какой? Не засмейся челлендж. Ура! Давай, давай, пошли, пошли. Привет, Привет наши любимые друзья. друзья. И у нас на канале сегодня второй раз будет не засмейся челлендж С водой на голове Только в этот раз Мы будем снимать по Сережика Не не терпится Уже начать You guys are Not a good idea, honey. Not... Oh, oh. oh. oh. <laughs> <laughs> Roوم RoRolph RoRolph RoR WE MAD BLOOM <Слышко> Мам, мне очень понравилось. Давай еще сыграем с водой во рту. Давай. Я пошла за водичкой. Мы набрали водичку и сыграем второй раунд с водой во рту. Подожди, не пей воду. Мокренько. Набираем. Водичку в рот. <laughs> oh my ref…. Wonderful stuff, Было круто! Нам понравилось И мы будем еще потом делать Третью часть Если вам понравился наш челлендж Ставьте лайки! лайки! Те кто еще не подписался Подпишитесь на наш, на наш канал! канал! Подпишитесь на наш канал! И всем пока!